кино с субтитрами. Да или нет? Вот сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, да или нет, и почему, и в конце этого видео сверим наши с вами позиции. В комментариях под видео про то, почему нельзя смотреть Джонни Деппа в дуближе, у нас получился вот такой вот разговор. Да, понравилось. Я теперь тоже думаю посмотреть в оригинале фильм, послушаю голос, а сюжет пойму по картинкам, благо не слепая. С русскими субтитрами тоже вполне можно смотреть. Я столько видосиков смотрела, где люди говорят, что смотреть с русскими субтитрами не вариант, так как все скатится в чтение. Еще как вариант? Божечки, кошечки, как много разных мнений. Попробую по вашему совету. Попробую в следующем видео обосновать. Итак, быту мнение, что смотреть кино с субтитрами не вариант, потому что они мешают, просмотр превращается в чтение, ты за ними не видишь сам фильм, а еще они мешают восприятию английского на слух, потому что ты их все время читаешь. Интересно, сколько я угадал из того, что написали люди, которые против субтитров? Честно говоря, я такие категоричные заявления не люблю. но вот... Типа там, вот это вот нельзя, а вот так вот нужно, потому что, блин, мы все разные, мы одно и то же делаем по-разному, воспринимаем по-разному, мы кино-то смотрим по-разному, даже, наверное, правильнее будет сказать, потребляем кино по-разному. Поэтому, на мой взгляд, субтитры это вариант или не вариант, зависит только от того, как и, главное, зачем вы садитесь смотреть тот или иной фильм. Если вы просто садитесь вечером посмотреть киношку, чтобы расслабиться, отдохнуть после тяжелого дня, там, я не знаю, под хороший ужин, под вино, под пивко, под попкорн, смотрите в хорошем русском переводе или в хорошем дубляже. Да, я знаю, что Дима Моря проклевал вам уже всю башку своими, не смотрите в оригинале, Фу, в дубляже, не смотрите в дубляже, не смотрите в дубляже, как попугай. Я знаю, но все-таки, фиг с ним, потому что... Для нас английский это иностранный язык. И для большинства из нас смотреть фильмы в оригинале это все-таки работа, это не отдых или это во всяком случае требует... Ну какого-никакого напряжения, надо сфокусироваться. То есть на расслабоне, отключив голову, ты так кино не посмотришь в оригинале. Опять же, если вы язык знаете не очень хорошо, если сам фильм сложный, диалоги сложные, какие-то акценты сложные, а вы просто сели отдохнуть и расслабиться, нахрен Диму Моря с его советами? Смотрите в дубляже или в переводе, отдыхайте, вы это заслужили. Мы с Викой по вечерам, когда уставшие, смотрим так фильмы и сериалы, и ничего вроде. Молнии не убила. Если вы садитесь смотреть фильм для того, чтобы тренировать навык понимания речи на слух, то есть аудирование, то здесь без вопросов, Субтитры не нужны, их надо отключать Потому что вы сели конкретно упражняться, тренировать определенный навык Чи, э, Субтитры здесь как читы, они будут только мешать Это как учиться плавать с надувным кругом в виде там, пончика или фламинго С другой стороны, смотреть фильмы в оригинале для того, чтобы тренировать аудирование Честно говоря, я вот не фанат такого... Во-первых, потому что такой чисто утилитарный подход к кино меня немножко смущает, все-таки я его воспринимаю как, как искусство, что ли, немножко, чуть-чуть. А во-вторых, чисто к эффективности этого подхода у меня есть вопрос. Лично я считаю, что более эффективным является выполнение специальных упражнений на аудирование. Для тренировки навыка аудирования это эффективнее, потому что, ну вот с одной стороны, двух с половиной трехчасовой полутора часовой фильм, где есть диалоги, но они перемежаются экшоном, и, и есть с другой стороны пяти или десяти или максимум 15-минутная звуковая дорожка, специальная тренировочная, пусть даже взятая из какого-то фильма или из телешоу, но которая вот конкретно заточена на аудирование, она позволяет проще удерживать внимание вам. И самое главное, после прослушивания этой звуковой дорожки вы не идете дальше по своим делам, вы делаете упражнения, вам дается какой-то текст, например, или вы сами пишете, что вы услышали, и сам навык это тренирует гораздо лучше. Но опять же, мы все разные, нам нравятся разные подходы, для нас разные работает если вы тренируете а, аудирование смотря фильмы в оригинале, субтитры лучше отключайте, они будут снижать эффективность Если вы садитесь вдумчиво посмотреть или пересмотреть какой-то фильм, чтобы оценить подлинник, чтобы оценить игру актеров, чтобы оценить, Образы, которые они создают в этом фильме, с помощью своего голоса, с помощью тембра, интонации, манеры говорить, диалектов, акцентов и так далее, смотрите с оригинальной звуковой дорожкой, с русскими или английскими субтитрами. Если вы не владеете английским языком, многое не понимаете, вам сложно, то смотрите с русскими субтитрами. Почему нет? Это отличный вариант, это отличный инструмент. Вы же все-таки сели смотреть фильм не для того, чтобы английский свой прокачивать. Вы сели смотреть фильм, чтобы оценить актеров, оценить произведение в оригинале, но в то же время его и понять. Поэтому... Оригинальная звуковая дорожка позволяет вам оценить а русские субтитры позволяют вам понять. И мне кажется, проблема, что субтитры мешают, и вы за ними фильм не смотрите. Если они у вас не на весь экран, то мне кажется, это немножко все-таки надумано. Но опять же, если вы сели оценить актеров фильма, а не актеров дубляжа, и не хватает вам английского, чтобы все понимать, русские субтитры way to go. Если же вы сели вдумчиво посмотреть фильм, оценить игру актеров, все то же самое, но английским вы владеете неплохо или даже хорошо, смотрите с английскими субтитрами, потому что Опять же, они позволяют больше понять, не очень сильно отвлекают, и вообще в них ничего плохого нет. Я так смотрел Игру Престолов, например, хотя английским владею неплохо, просто потому что в Игре Престолов мне было очень непривычно слышать вот эти странные акценты, особенно жителей Севера. Какие-то они там то ли валийские, то ли что-то, я не понимал поначалу, пока к ним не привык. И я просто включал субтитры, чтобы не упускать, что там говорят. Кроме того, иногда бывает, смотрю какой-то фильм или сериал, без субтитров, например, и в каком-то месте я вот никак не могу понять. Ставлю на паузу, включаю субтитры английские. Почему нет? И еще вариант, если фильм вам знаком, или вы просто бог английского языка и понимаете все вот так, смотрите без субтитров. То есть остается всего два вопроса первый вопрос зачем вы смотрите фильм отдохнуть потренироваться или оценить оригинал и второй вопрос насколько хорошо вы знаете английский субтитры это просто инструмент используйте их правильно и все и, кстати еще один крошечный совет просится вот вонючее слово лайфхак но давайте совет пересматривайте фильмы которые вы уже много раз смотрели на русском и хорошо их знаете пересматривайте их на английском, в оригинале, опять же, с субтитрами или нет, выбирайте сами, в зависимости от... Мы об этом поговорили. Потому что фильм вам уже, скорее всего, хорошо знаком. Вы знаете сюжет, вы знаете... Я думаю, если это любимый фильм, более или менее все диалоги примерно наизусть. Поэтому вы, наверное, можете смотреть даже без субтитров с оригинальной дорожкой. И вам будет абсолютно комфортно. И фильм абсолютно точно вам это откроет с новой стороны, как в первый раз посмотрите. А еще я хочу сказать большое, большое-большое спасибо ребятам, которые поддерживают канал на Патреоне. Ребят, спасибо. Это видео я посвящаю вам. Оно вышло благодаря вам. Спасибо.